пить или не пить вот в чем вопрос и это о витаминах сегодня мы развенчаем некоторые мифы о витаминах и их приеме а свои вопросы вы можете задавать в комментариях под этим видео. Миф номер один. При полноценном питании не нужно принимать витамины. Как бы полноценно и разнообразно мы не питались, да, конечно, на наших про прилавках сейчас фрукты и овощи круглый год, но, к сожалению, в нашем организме не всегда есть ресурсы, чтобы эти витамины достать из этих продуктов грамотно и качественно. А также фабрично обработанные продукты, разнообразные сублимированные продукты теряет всякую свою витаминную нагрузку. И иногда из-за особенностей диеты, режима питания и рациона питания вы просто недополучаете суточную дозу витаминов. Выводы из мифа номер один. Да, витамины нужно пить и их пить обязательно, но какие и когда лучше посоветоваться с врачом и сдать лабораторные анализы на их недостаточность. Миф номер два натуральные лучше синтетических в природе витамины спрятаны в в наших продуктах питания определенным образом для того чтобы достать их оттуда организму нужно хорошенько поработать и иногда из-за проблем с ферментативной системой, из-за проблем с пищеварением организм просто не может извлечь витамины из продуктов питания а еще нужно не забывать что содержание витаминов с каждым днем или с каждой неделей сокращается в наших продуктах питания, если мы говорим о свежих фруктах и овощах а некоторые витамины витамины распадаются при термообработке, а в аптечных витаминах микроэлементы, витамины э, специальным образом подготовлены так, что организму не нужно напрягаться, чтобы их оттуда высвобождать. К тому же учтены э, варианты водорастворимых, жим, жирорастворимых витаминов, в каких капсулах они должны быть. Миф номер три. А что я так руками развела? Миф номер три. Чем больше витаминов принимать, тем лучше. Научные исследования доказали, что нехватка определенных витаминов может усугубить течение некоторых заболеваний. Но в то же время гипервитаминоз, то есть когда слишком много подобных витаминов, тоже может привести к определенным заболеваниям. Поэтому все хорошо в меру. Есть расчеты специальных суточных дозировок определенных витаминов. Они есть по большинству витаминов и минералов, и их желательно придерживаться. Миф номер четыре. Аскорбинка панацея от всего. Этот миф отчасти появился благодаря нобелевскому лауреату Лайнесу Полингу, который рекомендовал большие дозы витамина С как активное противовоспалительное средство и профилактику заболеваний. Но с течением времени и при том количестве научных исследований, которые сейчас есть по витамину С, было доказано, что его нужно принимать в дозировке не больше 400 миллиграмм в день для дополнительного противовирусного терапевтического эффекта. Но не более того, гипердозы витамина С могут привести к камням в почках. Миф номер пять. Лучше недобор, чем перебор. Как я уже говорила, есть научные исследования, в которых говорится, что недостаточность определенных витаминов может привести к усугублению разных заболеваний. Например, есть очень хорошее научное исследование про витамин D, поэтому доктора рекомендуют в осеннее время сдать анализ на э, количество витамина D в вашем организме и принимать профилактическую дозу с целью уменьшения явления ишемической болезни сердца, атеросклероза, а также витамин D тоже улучшает иммунный ответ на вирусы и бактерии. Мисс номер 6. От витаминов бывает аллергия. Да, аллергия может быть, но не на сам витамин, а, скорее всего, на ту форму, в которую он помещен. Это могут быть капсулы, это могут быть таблетки. Поэтому вполне возможно, можно поменять производителя витаминов, и эта проблема решится сама собой. А также аллергия может быть просто на то, что ваша печень не в состоянии на данном этапе переварить такое количество витаминов и микроэлементов. Поэтому в этой ситуации мы рекомендуем тоже сдать анализы на недостаточность и э, придерживаться приема только тех витаминов, которых действительно есть необходим, а не комплекса или коктейля огромного. Миф номер 7. Постоянный прием витаминов вызывает привыкание. Наш организм не способен усвоить большее количество витаминов, чем его нужно. И поэтому лишние витамины уходят транзитом. Единственное исключение э, бывает у жирорастворимых витаминов, которые могут накапливаться в, ж, в, ж, в нашей э, подкожно-жировой клетчатке, поэтому с ними нужно быть немного более осторожными. Поэтому синдром отмены именно при приеме витаминов абсолютно не характерен для наших клиентов и пациентов. Вы можете остановиться в приеме витаминов и потом снова начать их прием. Только в случае, когда существует очень большая недостаточность витаминов определенных групп, мы не рекомендуем останавливаться в приеме витаминов. Миф номер восемь. И без витаминов организм может чувствовать себя хорошо. Например, показателем недостаточности витамина А может быть просто сухость кожи или ломкость волос. Показателем недостаточности витамина D может быть утомляемость и набор веса или невозможность скинуть вес. Поэтому, в общем-то, на самом деле эти пациенты чувствуют абсолютно себя нормально. Миф номер девять. Витамины и минералы могут препятствовать усвоению друг друга. Более важно в этой ситуации смотреть, какая именно форма витамина водорастворимая или жирорастворимая. Потому что когда в одной таблетке находятся и жирорастворимые, и водорастворимые витамины это как минимум странно. Но проблема антагонистов в минеральном и витаминном виде действительно может быть. Поэтому это нужно учитывать, когда вы принимаете цинк, не принимать его длительно, не более месяца. Мир ном... Мир. Миф. миф номер 10. Одни витамины лучше других. Действительно, ну, иногда этот миф муссируют э, сами производители витаминов, но самое важное, что нужно все-таки знать о витаминах, то что прием жирорастворимых и водорастворимых витаминов желательно разнести как минимум в две разные капсулы. А также иногда бывают микроэлементы тоже заключены в определенные капсулы например такой микроэлемент как магний который очень полезен и очень нужен для нашей нервной системы не может существовать без витаминов группы В, поэтому он может идти с ними в одной капсуле главные выводы которые мы должны сделать начиная прием витаминов это то что большинство производителей производит суточную дозу нужную нам для просто жизни это номер 1. Номер два — Это то, что э, иногда нужно узнать о своем дефиците, и тогда возможно назначение большей дозы витаминов. Особенно это относится к э, фолиевой кислоте и витамину D. И вывод номер 3. То, что если вы увидели какие-то высыпания, какой-то зуд на коже после начала приема витаминов, то нужно поменять производителя. Витамины – тема очень объемная, и мы будем к ней возвращаться и возвращаться. Надеюсь, что вы мне тоже зададите вопросы под этим видео по поводу витаминов и витаминотерапии. Подписывайтесь на мой канал Доктор Кодекс.